по подкладам так. если подклад нельзя утилизировать как-то ну он допустим сделан на чем-то очень важном нужном или тебе не принадлежащем ты не можешь uh -huh. но знаешь что вот он работает uh -huh. можно ли как-то этот подклад очистить ритуально или как-то еще не всегда это возможно смотря кто делал подклад смотря кто делал. Вот. у меня вопрос по простому человеку не по да. Если, если по простому человеку вещь нельзя, то она прекрасно очищается четырьмя стихиями, надо поместить эту вещь между символических четырех стихий, а именно зажженная свеча с северной стороны, чашка с солью с южной стороны, ароматическая палочка слева, чашка с водой справа. Таким образом, четыре стихии внутрь помещается предмет. С поклоном к стихиям, с просьбой к первичным силам очистить вещь от чужеродной или ненужной информации. Может не получиться. Если сделана специалистом, то она застрахована от вычистки в том числе и стихии. не надо быть стихийным магом или иметь со особо мощный контакт. Если сделано простым человеком, обычным, несведущим, да, то есть он просто что-то налепил по книжке, да, то оно вычистит это достаточно быстро. Вещь можно поместить в проточную воду на сутки, зарыть в землю на сутки. Обложить огнем на сутки, то есть это все, все, любые стихийные возможности, стихийные силы, они очищают вещь. Если вещь небольшая, то можно положить ее в холодильник. Но так обычно делается, когда ты точно знаешь, что на вещи лежит какая-то живая сущность. Соответственно, от холода она умирает. не в холодильник, а именно в морозилку, то есть в очень сильный холод. Если вещь, конечно, большая, то лучше всего очищать стихии. Тот, кто владеет, например, христианскими ритуалами, то можно свечой с молитвой все это очищать. Но опять же, все зависит от того, кто сделал, как сделал, какие силы вложил и какими силами владеешь ты. У меня там бумажный предмет. Вот. И воду ты не положишь? Воду не положишь. Тогда четырьмя стихиями попробуйте. Четырьмя стихиями. В конечном итоге можно также наложить аккуратненько печать хель с целью разрыва с первоисточником, потому что любое заклятие, любой подход он чем-то питается, с источником питания. Если он питается вашей энергией, значит, разорвется эта связь. Если он питается энергией создателя, значит, разорвется связь с ним. Если он подвязал это на какую-нибудь темную сущность, да, разорвется связь с ним. А то, что не имеет питания, не работает. То есть печать хельма можно наложить перед очисткой стихия уже вычислит непосредственно саму информацию, это как форматирование диска. Всё. Может ли вещь, долгое время бывшая в чужих руках, но твоя, угу. стать подкладом? Значит, смотрите, давайте разберемся в терминологии, что такое подклад? Это специально заговоренная программа, направленная на что-то, на вред, на пользу, не имеет значения. Ее, естественно, по логике названия подкладывают, то есть тайное тайны, потому что подклад он должен работать, он должен где-то быть. Заговоренная вещь, которая была в чужих руках и вернулась к тебе, может являться условно, может являться подкладом только в том случае, если она заговорена, то есть над ней проведены магические манипуляции, призванные делать что-то с тобой, может хорошее, может плохое, неважно. Заговоренная вещь, на хорошее является талисман, <с> заговоренная вещь, на плохое является порча носителем или подклада. Обычно подклады делают так: подклады делают на рассорки, на болезни, на причинение вреда. И делается это, как правило, с некими манипуляциями. Традиционно считаются удобными шерсть, воск и иглы. То есть, если вы вдруг нашли это в своем доме, Имейте в виду, у вас есть люди, которые как-то особо сильно вас любят. Все любят, но эти как-то особо сильно. Соответственно, помните, никогда руками это есть не хватать, если нашли в перчатках или в тряпку, завернули бумажку, отнесли на перекресток, на перекрестке оставили, монетки положили, с поклоном утилизировать, уходить, уходить не оборачивать. Вещь, которая побывала в других руках, если ты понимаешь, что на ней лежит чужая энергетика, и считать эту энергию, просто чувствуешь, что она чужая, но считать информацию не можешь, сделай прочистку по стихиям, потом посмотри, что с ней будет. Если ничего не ушло, значит, однозначно там есть особо сильная программа, и вещь надо выкидывать по методу утилизации подклада. Какой бы дорогой ни была вещь, помните, здоровье всегда дороже. По этим же самым причинам никогда не подбирайте золотые и прочие украшения на улице, никогда не подбирайте медные или серебряные деньги. Улажные можно. мелочные, на них сводится болезнь.